Всем привет! Очередной совет э, по разработке игр, по дизайну игр. Повторно используйте основную механику различными способами. Большинство хорошо продуманных игр не вводят много механик. Будет лучше, если в вашей игре будет одна основная механика. Э, попробуйте найти творческие способы повторного использования одной механики в игре, чтобы она всегда казалась свежей и новой. Ну, например, в игре, которую вы сейчас видите на экране, есть механика использования перемотки времени. В случае смерти, к примеру, вам предлагается перемотать назад. После перемотки вы можете выполнить другие действия, которые, к примеру, не приведут к смерти на этом этапе игры. Эта механика остается неизменной на протяжении всей игры. Каждый раздел игры меняет что-то в мире, что заставляет эту механику чувствовать себя свежей. Например, наличие некоторых элементов мира, невосприимчивых к манипуляциям со временем, открывает мир возможностей для новых головоломок. Эта игра, ну которую вы видите на экране, сосредоточена вокруг одной механики, но она всегда кажется свежей, благодаря продуманному дизайну уровней который постепенно вводит новые идеи по мере развития игры. Эволюционирует мир, а не основная механика. Постарайтесь придумать такую механику, которая будет отличаться от механик в других играх. Сделайте ее особенной и придумайте разные вариации ее использования. И ваша игра будет особенной, не такой как большинство. Игра эта называется Брейд. Можно поискать в Стиме. Ну а на сегодня все. Не забываем подписываться на трех каналах. На Ютубе, Рутубе и Яндекс.Дзен. Обязательно кликаем на лайки, пишем комментарии, делимся этим видео. Если вы хотите, чтобы советы продолжались выпускаться. Ведь это все очень важно для того, чтобы видео продвигалось. А если видео продвигается, я буду видеть, что вам интересно его смотреть. Ну а на сегодня все. Всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся, ставим лайки, комментируем. Всем пока.